Всем привет, с вами Банануан. Вышла вторая часть ванилы, не прошло и года. Итак, приступаем к просмотру. Итак, я решил переехать в пещеру, которую я нашел ранее. Кадры с нахождением и постройкой ферм внутри данной пещеры удалились. Так как я дурачок, начал чистить компьютер и случайно удалил их. Но сейчас вы наблюдаете видеоряд, который никак не связан с этим. Ну, так я не знал, что вставить сюда. вариант моего нового Затем я начал выполнять ачивки, и сейчас вы увидите видеоряд с выполнением, как мне показалось, интересных достижений. Кстати, на момент монтажа ролика я выполнил уже 172 достижения. я начал ладно сейчас все сами увидите А сейчас вы можете увидеть, что я выполнил в достижениях, а что нет. К слову, я себе поставил такую цель. Мне надо выполнить все 840 ачивы, которые есть в датапаке. Итак, ребят данная часть вышла довольно таки скучной, так как весь материал как я уже говорил я удалил но в следующий раз ролик будет уже чуть длиннее и лучше вот ну я опять же и над этим роликом кое-как запарился я не знал чем не снимать и решил выполнять ачивки вот надеюсь вам ролик понравился Хотя я на это не рассчитываю. Вот. Следующая часть ванилы выйдет дня через 2-3. А может и меньше. Посмотрим. Ну что, с вами был Bonan2. Всем удачи. Всем пока.